взаимного уважения. Моя маска э, обеспечивает вашу защиту, а ваша маска, ну, угу. видимо, в рамках в том числе уважения к суду и другим участникам обеспечивает нашу защиту. Интересованность, заинтересован в интересован своем здоровье. Ну, надо умирать. Ну вот, ну, ну абсолютно без уважения а вы сможете с ними ознакомиться, например, в сети интернет, э, в инстаграм или какие-то другие сетя. Ну поскольку вы вторгаетесь как бы в мои права, я бы хотел документально знакомиться. Подмайор, да. естественно. Я гарантирую, что ничего с вами плохого не случится. Вопрос, Денис Владимирович, вы использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах каким образом относитесь? при наличии угрозы распространения, например, какого-либо заболевания? При наличии угрозы распространения какого-либо заболевания отношусь положительно, но так как угроза службами МЧС не зафиксирована в данном здании на сегодняшний день. А в связи с этим мне непонятно, является ли какое то либо административное правонарушение препятствием э, к моему доступу моего доступа к правосудию, в частности, нахождение в судебном заседании, в судебном процессе. Вот, например, я сегодня шел, случайно перешел на красный свет. Э, можно ли сейчас меня за это выгнать из зала судебного заседания? Вот. Непонятны мне вот, права мои, кто у меня встречный вопрос. Вы в э, заявлении об отводе в суде очень хорошо написали и напомнили суду о том, что суд обязан относиться с уважением к участникам судебного разбирательства. Угу. Ко всем участникам, Ко в зависимости от того, кто с чем пришел. Наверное, пришли, потому что есть проблема, ее нужно решить. Угу. В связи с этим у меня вопрос. А как вы считаете, Денис Владимирович, участники судебного заседания должны ли они к другим участникам их суду относиться с уважением естественно, это вообще без сомнений сомнений не подлежит Поэтому... Но в, таком в таком случае, случае я все-таки попрошу вас с средствами желания защиты с индаром юмаск надеть так, как она должна быть надеть, то есть то, для чего она предусмотрена сейчас какие значки интересные пускают. юмаск маска протектью и у нас протекть не то есть это вот такой вариант взаимного уважения вот моя маска э, обеспечивает вашу защиту а ваша маска mm -hmm. видимо в рамках в том числе уважения к ю и другим участникам обеспечивает нашу защиту поэтому да, я хочу все-таки маску надеть так как положено. поскольку у пути официально у нас только два рот и нос Uh -huh. то, соответственно, маска должна прикрывать дыхательные пути. Пока я вас дополнительно информирую режим полученной готовности и, в частности, так называемый масочный режим до сих пор не отменял в производственных местах и в общественном транспорте uh -huh. на территории области. Но ну, поскольку вы вторгаетесь как бы, в мои права, я бы хотел документально ознакомиться да с людьми другими документами, с mm -hmm. Я хочу вам сказать, что это общедоступные документы. И э, вы сможете с ними ознакомиться, например, в сети интернет, э, в Инстаграм или в каких-то других сетях. Вы талант. Большой талант. Ну как вы догадались? Uh -huh. Но если. У судьи есть юридическое образование, то он должен понимать, что сети интернет не является документальным подтверждением. Согласен. Сети интернет полно. Вся это общедоступная информация. Я понимаю, но это не документально Вы продолжаете со мной спорить и, видимо, вы свое неуважение Я от Я хочу к вопросу об уважении. Мне трудно находиться в каком-то э, предмете на лице и дышать. То в случае, если вы болеете, вы готовы распространять заболевание Нет. на окружающих? Стоп, Стоп. Но это Из рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения уже явно и Есть понятно. Из Роспотребнадзора Российской Федерации. Полтора метра. Полтора метра. Если, Гриб, полтора метра, можно маски не давать, там, яростно. Ну, ну, извините. Я с, вами, я с вами не соглашусь. Естественно. И в связи с этим, если вы отказываетесь, то тогда заявите о своем отказе. Перед этим, мы полейниками с вами не занимаемся, не я, занимаемся. Лишь, я, веду, я же, попросил я попросил разъяснить маску. права моей, если я, я нарушил основание того, того да. чтобы э, просить вас о том, чтобы использовать маску. Вы отказываетесь. Нет, спасибо, я не могу. Вы почему вы это, меня перебиваете? Тогда, вы пожалуйста, не нарушайте. Маску. Нет, спасибо. Кодекс судейской этики. Дайте я не нарушаю кодекс судейской этики, Почему у меня переделится? Я вижу, что вы абсолютно без уважения Я к хочу к проявить уважение. Разбирать. Проявить уважение. Вы очень интересно его проявляете. И вы проявляете его исключительно в свою сторону. Я Чуть хочу узнать о своих правах. Права. Могу ли я находиться в зале судебного заседания, если совершено какое-то административное повышение. Я сегодня перешел на Красный Цвет. Удалите меня за это тогда. Ну пусть вас совесть замучает за то, что вы. Идите! Ну пусть меня совесть. Свят... А я вам сейчас говорю о другом нарушении, которое вы прямо сейчас совершаете. Какое? Давайте ставим по такому, вы... продолжим судебное вы... заседание. Маску. Можно Выберите в таком вы... порядке сделать? Составить вы... протокол. А признать меня виновным там через какие-то инстанции и продолжить судебное заседание можно то есть так, в принципе сделать? вы не заинтересованы в данного дела я заинтересован заинтересован в своем здоровье я не собираюсь умирать судебном Денис, Денис не надо умирать ну вот ну, ну просьба моего выполнить отказываетесь? потому что ну нам же с вами как-то в рамках дела надо куда-то двигаться надо, надо надо давайте двигаться давайте двигаться под мое ответственность. Под ваш ответственность, да. естественно. Я гарантирую, что ничего с вами плохого не случится. А, вы, И... у вас есть медицинское образование? Э -э как вы можете это гарантировать? Мне интересно. Мне интересно просто-напросто. <связь> Тем не менее, я вам гарантирую. Зарантирую. Да. Ведвард Сегодня вы будете еще радоваться солнышку. Не лечились даже. Мы вашу медицину понимаем. Кто позвольте вас простить в прошлом годе? Пьяного плотника вместо мертвого тела чуть не вскрыл. Не проснись он. Так вы, по-моему, живот распороли. А кто мужикам не стихины сода дает? Вам не людей лечить. А извините, собак. Маланью на тот свет отправил. Вы ей дали слабительного, потом крепительного, а потом снова слабительного. Она ее не выдержала. Маланье царство небесное. Ей царство небесное. На